Приветствую всех! Давайте откроем учебник на 25-й странице и тема этого урока – «Музыкальный образ в пьесе». Нам понадобится 78 по 89-й страницы с дополнительных нот. И по поводу того, как часто нам нужно менять образ произведения. Музыкальный характер должен быть очень обобщенным, так что нам не нужно переключаться на новый образ каждой новой гармонии или модуляции. Также не нужно передумывать особо, какой точно образ должен быть в пьесе. Гармония, динамика, баланс, фразировка, музыкальная речь, форма, пульс – все это принесет разные нюансы характера музыки. В этой пьесе я, скорее всего, сменю образ только 5-6 раз, и если вы работали над гармоническим слухом в предыдущих уроках детально, то у вас уже должен быть сформирован очень четкий образ этой музыки. Итак, первый образ, очевидно, драматический до диас Далее на второй странице прекрасные грезы, воспоминания для мажори, которые перетекают в соль диас мажор, и между ними более мрачный фа и на последней странице возвращаемся в до минор. минор. One... И на последних строчках менее драматично и более, bit... uh, как бы, от, отступая, как бы, uh, становиться более слабым, like чтобы like weeks, больше не бороться, все равно ощущая боль. <laughs> Очень сложно мне <laughs> по-русски сказать. Then, end, result... <laughs> uh, и в самом конце все uh, опять разрешается и уходит в до диас, минор, до с... диас мажор. Теперь, что нам нужно сделать? Сыграем пьесу, фокусируясь на том, сколько эмоций мы передаем, выражаем через интонацию между звуками. Означает, что мы пока не уделяем внимания звуковому представлению и фразировке. И играйте достаточно медленно, чтобы дать себе достаточно времени и пространства между звуками, чтобы передать музыкальный образ через интонацию. И порядок фокусирования следующий. Настройтесь на образ пьесы. Например, в начале у нас до 10 минор. Затем наберите вес, поднесите руки от локтя, начните играть, фокусируясь на том, что вы чувствуете через интонацию. Не думайте ни о чем другом. Я, наверное, сыграю только первую страницу сейчас, потому что такая игра немного грубоватая, когда мы играем без звукового представления, и позже к концу этого урока я сыграю через всю пьезу с фразировкой, с представлением звука и с музыкальным образом. Теперь сыграем опять, добавляя cool представление и позировку. Когда вы будете играть медленно, энергия фразировки в интонации будет все равно присутствовать. Так что не бойтесь играть медленно, выполняя фразировку. В предыдущих уроках мы занимались над фразировкой, преувеличивая темп и энергию, чтобы вам было легче охватить, э, понять крещендо-энергии. Но теперь, когда вы овладели этим навыком, играя в медленном темпе, вы просто как бы растягиваются энергию фразировки, но все равно следуя ее линии. Надеюсь, это понятно. Итак, это последовательность того, на чем нужно сфокусироваться перед игрой и во время игры. Три шага. Настройтесь на образ произведения. Затем представьте в голове очень ясно строение предложения. Какие фразы и мотивы более важные, какие второстепенные. Затем. Представьте звуки первых нескольких нот в тембре, гармонии, динамике, э, балансе с движением звука. Наберите вес, поднесите руки от локтя, возьмите первый звук и последний шаг. Начните играть постоянно, представляя звуки, и затем интонируя расстояние между звуками с музыкальным образом и фразировкой. Итак, я настраиваюсь на драматический додиас минор. У меня четкая картина предложения в голове. Теперь я представляю первые звуки, я набираю вес, подношу руки, начинаю играть. Я постоянно представляю звуки в темпе гармонии, динамике, балансе с движением. Постоянно нахожусь в мире звуков, и каждый интервал я интонирую с образом и фразировкой. Опять представляю следующий звук, интонирую с образом и фразировкой беру звук. Представляю, интонирую, беру звук. Представляю, интонирую, беру звук. I intonate with musical, musical, emotional phrasing. Это немного It's сложно охватить сначала, но очень, очень скоро этот процесс станет наиболее естественным и комфортным <laughs> для <laughs> вас во время It's игры. Like это <раз> также как с овладением нового языка, когда начинаем, все ощущается таким непостижимым, it, огромным, но в конце концов <laughs> начинаем говорить без труда. Okay, so Итак, это конечный результат игры со звуковым представлением, музыкальным образом и фразировкой.